Я давно не делала никакие свои обзоры занялась занялась курсами курсами на снижение веса и прям вот две недели две недели я усердно занималась какие-то результаты есть конечно все курсы настроены на то чтобы начинать и потом дальше продолжать но на пенсию особо далеко не разбежишься но полезные были занятия сегодня я прям Усиленно сажала, рассаживала со своих подоконников в теплицу. Вот хочу показать, что у меня такой же большой лук. Мы его кушаем. И редиска такая неплохая уже. Краснеются ее кончики. Вот если вы видите, да, уже краснеют. Сегодня я посадила огурчик один. Ну, это из разряда маленьких. У меня уже на подоконнике 4 огурца которые были посажены давно, в феврале уже, и цветут, и плоды уже образовались. Но дело в том, что посадить, конечно, в теплицу пока еще рановато У нас просто жуткие ветра, жуткие-жуткие, и погода еще не очень-то теплая. Вот так у меня уже бархатцы стоят в теплице, вот свой обзорчик покажу. Это Алисум посадила. Алисум что-то только-только вот появляется. А бархатцы вот уже какие хорошенькие стоят. Вот тоже бархатцы. Тут астра у меня. Это Алисум снова принцесс сегодня вынесла. Бегонию выставила я бегонию. У меня здесь вот бегония очень такая хорошенькая стоит. Сегодня посадила вот пару, парочку кустов. Питония Потому что она у меня же вся уже вытянулась. Так некомфортно себя чувствует на подоконнике. А здесь у меня тоже на полочках вот и помея выходит. Это капуста. Капуста так активно вышла. Это у меня хризантема мультифлора черенкованная. Вечером, конечно, у нас прохладно. Хотя вот я вынесла сюда уже свои томаты. Здесь какие они у меня уже. Длиннючие, длиннючие, большие. Выставила томаты. Но вечером я их покрываю, конечно, обязательно. Вот сегодня тоже у меня такой подвесной кашпо. Я посадила парочку петуней, чтобы они маленько уже осваивались. Помидоры, конечно, неравномерные. Где большая, где маленькая. Это, конечно, от сорта зависит. Не везде они равномерные. Ну, перчик вот в феврале сажал вот такой перчик у меня вот так моя теплица сегодня выглядит конечно здесь тепло у нас хорошо но вечером опять же бывает вечером бывает прохладно здесь очень прохладно я что-то укрываю что-то вот, у меня тут в углу укрывной материал я его прям все это приходится закрывать потому что прохладно прохладно я бы хотел, конечно, свои огурцы, которые у меня на подоконнике с плодами посадить сюда, но что-то я не решаюсь. Потому как ну, прохладно, вот такие большие емкости подготовили, всегда сажали в мешки. А тут мы вот решили, что вот такие большие 20-литровые ведро, такое большое строительное, и вот мы будем их сажать сюда и поменять место. вот в прошлом году вот там у меня висит мешок, обычно с той стороны сажали э, огурцы. Но в этом году мы что-то решили поменять место от того, что там паутинный клещ. Хотя от паутинного клеща я купила очень э, хорошее средство. Я его прям вот отдельно покажу вам, как фотографии. Называется Тепики. Это польское лекарство такое у меня просто на раз-два я э, изжила, изжила белокрылку. И там тоже рекомендация, что от паутиного клеща. Вот я надеюсь, что все-таки паутиного клеща я отсюда уберу с теплицы. Вот паутиный клещ э, просто царствует здесь. Вот особенно в этой стороне, в этом углу, Решила не сажать, поменять место. Вот. А вот белокрылку средством Тепики, о, это просто чудо какое-то. У нас продаются они фасованные, 2 грамма 100 рублей, и я бесконечно довольна этим средством. Ну, просто исключительно какое-то прям чудодейственное средство. От белокрылки там написано, от э, паутинного клеща. Вот я попробую паутинного клеща тоже. Хотя на подоконнике у меня стояли тоже огурцы. Я листики побрызгала. Вроде бы они распрямились. Тоже какой-то кантик коричневый был э, на огурцах. И вот все, как говорится, лекарство исключительно. Это вот я слушаю где-то на каналах. Уж так там что-то говорят. Говорят много о том, как уничтожить эту белокрылку. Но и актора вот вроде бы пыталась я. Там еще что-то, всякие лекарства. Нет, нет, нет. А вот эпики ребята это просто уникальное средство так что я вам рекомендую я вам просто дам фотографию где-то здесь в ролике и если у вас есть такая проблема то я вам советую приобрести этот уничтожитель белокрылки и будем надеяться что и конечно паутинный клещ тоже возьмется этим средством вот надо все с подоконников убирать, я все это понимаю, но погода нас действительно это что-то радости мало доставляет. меня помидор уже, видите, прям падает, большая уже, большая, это у меня пузата хата. Ну, будем надеяться, что погода установится, мы все зависимы от погоды, куда одеваться? тепло придет к нам. Будем надеяться на это, что тепло будет у нас скоро-скоро. Мы побелили все, вот, ну у нас деревьев мало, как я всегда все, все говорю. У меня только четверо внуков и четверо яблонек у нас. Побелили яблоньки, привели в порядок. У нас самая маленькая, это посаженная она в честь нашей младшей внучки Верочки, которой 5 лет. И соответственно так и выглядит она самая маленькая. Вот. Еще две яблони, это двух девочек моих внучек. И самая большая это яблоня, внуку 13 лет. Он стоит в этом году. И стоит и говорит, Ой, бабуль, какая красивая у меня яблоня. Это такая традиция сажать деревья, когда рождается ребенок, она очень приятная. Каждый знает свое дерево из моих внуков. Это наш внук, которому 13 лет. Яблоня посаженная 13 лет назад. Уже вот выходят у меня нарциссы. Только-только начали пробиваться. Это тюльпаны. Здесь очень долго лежал снег. Даже еще не чистили. В дворе уже сделана уборка. Достала я свои емкости под цветочки. Почистили уже. Очень хорошо перезимовала гортензия. Она у меня милая будем ждать что она будет свести очень красиво вот пока убираемся прибираемся во дворе мои куры тут гуляют гуляют гуляют так вот сегодня очень очень сильный ветер очень сильный ветер почка у меня под Алиса Сноу Принцесс подготовлена, немножко туда земли сейчас добавим и думаю, что в середине мая можно будет посадить сюда Алису, уж очень красиво он в прошлом году тут рос. Вот Безвременник выходит, тоже вот Хотел показать, Смотрите, как здорово. Вот так выходит Безвременник.